Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, я Вика. Сегодня у меня узорчик, девчонки, спешу снять, потому что вот здесь вот вяжу такую вот шалю с капюшоном, она у меня будет, и он деформируется. Я сейчас снимаю узор, шаль будет в следующем видео, вот, чтобы вам показать. Значит, вот здесь вот у меня, смотрите, как он выглядит. 3d такой объемный очень объемный такой вот пышный пышный прям узор э, вот такой вот интересный с изнанки вот такая вот картина да и здесь у меня толстыми спицами свободно связан он такой пышненький а вот здесь вот связан плотненько вот смотрите какой он интересный девчонки и я когда его увидела первый раз кстати на турецком канале я подумала совсем по-другому что он вяжется но сейчас вам покажу, как он вяжется. Девчонки, его можно использовать очень широко. Для таких вот длинных кардиганов очень красиво будет. Узор такой вот именно объемный такой. Хотя не тяжелый. Он Объем достигается не за счет количество пряжи, да, толщины, то есть, изделие получается и легким, и объемным в то же время, вот, что мне нравится, вот, для шапок очень-очень хорошо, изнаночка, изнанка, вот такая, ну, не страшненькая изнанка, которая вполне себе может выглядывать, если это кардиган, поэтому вот так вот, вот вот такая вот у нас красота, значит, сегодня, девчоночки, и э, я вам, он, несложно он вяжется, я вам покажу на образце, Набираем мы, я сейчас уберу на секунду, чтобы вам на белом фоне было виднее. Значит, число петель у нас кратно 4 плюс 3 петли для симметрии. Это плюс 1 петля и плюс 2 кромочные. Вот. А здесь у нас, вот смотрите, 4, 4, 4 и 1, и 2 кромочные. Так, у меня это 15 петель. Итак, первый ряд. 2 изнаночные Раз. Одна лицевая. Теперь три изнаночные. Раз. Два. Три. Одна лицевая. Три изнаночные. Раз. Два. Три. Одна лицевая. И две изнаночные. Раз. Два. И кромочная изнаночная ну, тут кромочная изнаночная либо лицевой тут уже на ваше усмотрение итак смотрим 2 изнаночные лицевая 3 лицевая 3 лицевая 2 то есть начало и конец по 2 изнаночные везде 3 раппорт у нас состоит 3 изнаночные лицевая петля либо отсюда считаете 1 лицевая 3 изнаночные вот он рапорт из 4 петель начало и конец двух изнаночных да, получается вот так вот считаем. Если это начало 2 изнаночные, то вот начало рапорта лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные. Так, второй ряд изнаночный по узору. Там, где лицевые, лицевые петли, где изнаночные, изнаночные петли. Тут обращай внимание, кто потом будет вязать эту шаль. Потому что нам потом придется вклинивать узор. Поэтому ориентируемся больше визуально. Я там нюансы буду проговаривать в шале. Вот, но у нас там пойдет вот по косой и будет добавление вот этих вот как бы элементов. Так, третий ряд. Две изнаночные. Из лицевой петли вывязываем 3. Один. 2 3 давайте еще раз лицевая накид и лицевая из той же петли то есть получилось у нас три раз два три три изнаночные раз два три из лицевой петли вывязываем 3 лицевые лицевая накид лицевая три изнаночные из лицевой петли то есть из всех лицевых петель мы делаем по 3 петли и 2 изнаночные и кромочные четвертый ряд 2 лицевые 3 изнаночные 3 лицевые и вот эти три изнаночные мы провязываем те три, которые мы сделали из одной лицевой. Три лицевые, три изнаночные, и две лицевые, и кромочная. Если это круговой ряд, то вы вяжете по узору. 2 изнаночные, вернее, там уже 2 изнаночные не будет. 3 лицевые, если это круговой ряд, то это будет вот так вот рапорт из 4 петель 3 лицевые но сейчас уже больше мы добавили 3 изнаночные 3 лицевые 3 изнаночные это четвертый ряд если он круговой кстати второй ряд если он круговой то тоже по узору лицевая 3 изнаночные пятый ряд 2 изнаночные ой Неправда. <смех> одна изнаночная. А вот эту изнаночную мы провязываем вместе со следующей лицевой. Лицевую поворачиваем. И с уклоном вправо провязываем. Вводим спицу слева направо. Одна лицевая. Здесь провязываем вместе лицевой. Эту лицевую, и следующую изнаночную, одна изнаночная. Далее две вместе с уклоном вправо. Одна лицевая, две вместе с уклоном влево, изнаночная, две вместе с уклоном вправо. Кстати, уклоны при круговом вязании могут отличаться. Вправо, лицевая, две вместе с уклоном влево, изнаночная и кромочная. Вот он раппорт пятого ряда. Это Две петли вместе, если это круговой ряд, то понятное дело, они две петли вместе будут с предыдущей изнаночной петлей. Лицевая, две вместе, изнаночная. Вот он рапорт. Шестой ряд. По узору. Одна лицевая, три изнаночные. Одна лицевая, три изнаночные. Одна лицевая. 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочная. И вот это, девчонки, весь узор. Вот рапорт из 6 рядов. Далее мы начинаем с первого ряда. Это значит, что вяжем 2 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные. Одна лицевая, две изнаночные, кромочная и так далее, девчонки. Вот смотрите, вот получается он рапорт. Вот так вот он выглядит. И следующая ножка вот выходит из вершины вот этого вот как бы цветочка. Я вообще не могу понять, что это. То ли веточки мне показалось, то ли... Ну, вот, вот как бы вы назвали этот узор. Но мне очень нравится объем а и воздушность, которую он дает. Вот правда. И объемно, и воздушно. Узор не утяжеляется, как при английской резинке. И при том он вот такой вот классный, объемный получается. Вот я точно... Вот я сейчас свяжу эту шаль с капюшоном. И я какой-то кардиган соображу именно этим узором. Очень мне понравился. Ну и в принципе все, девчонки. На сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.